Не хотел, ребята, записывать это видео, но видимо, придется. 9 сентября 2019 года Тимати Ягов удаляет свой скандальный клип про Москву. Тимати это сделал ввиду того, что не хочет продолжать волну негатива в свой адрес. Заявляет он нам в своем инстаграм. Он этот клип делал якобы на день города Москва, который был 7 сентября. И во весь голос кричит нам, что это никакой не госзаказ. Но люди его не поняли. Ну да, куда уж нам смертным до этого Тимати. Тиман, но если ты сделал клип в честь дня города, почему ты об этом не написал в описании ролика? Мол, клип ко дню города Москва. А что так можно было, что ли? Тогда бы тебе никаких претензий не было, но ты решил этого не делать. Действительно, зачем уж лучше рекламировать контакты людей, которые занимаются твоим продвижением и организацией твоих концертов? Тимати в последнее время слишком много стал шквариться. Но этот зашквар побил все рекорды зашкваров Тимати. Почти полтора миллиона дизлайков всего за двое суток, ребята. За двое суток полтора миллиона дизлайков. Мне, вам не кажется, что что-то как-то тут, по-моему, уже пошло не так. Это уже что-то. Поэтому, кто не в курсе всех из зашкваров предлагаю их вспомнить. А дело приобретает интересный оборот. Все началось с воровства песни. Я думаю, вы видели много разборов о том, как Тимати уж слишком любит воровать треки у известных западных артистов, а также у, у известных российских битмейкеров. При этом не платяем ни копейки. В смысле? Кидает своих артистов на бабки. Просто потому что. Поэтому сейчас можно наблюдать тенденцию ухода из Блэкстара. Понемножечку уходит Ван, ушел Егор Крид, Кристина Си, Джиган. Кто следующий? Я не знаю. В этом вина не только Тимати, а и других продюсеров, таких как Пашу и еще одного загорелого парня, имя я даже искать не хотел, потому что зачем? Но сегодня не про них ролика про нашего дорогого, в прямом смысле этого слова, дорогого Тимати. Который не грешит продажей своей задницы крупным компаниям. Я думаю, вы понимаете, о чем сейчас придет речь. Реклама! Тимур с давних времен, когда YouTube еще не был сильно развит в России, он рекламировал на телеке «Чипсы мачо». Как сейчас помню, возвращаюсь со школы, я такой включаю телевизор, а там Тимати предлагает мне купить эти замечательные чипсы мачо. матча выбирай лучше Кто помнит эту рекламу, ставьте лайк, пишите об этом комментарии Посмотрим, сколько у нас здесь олдфагов Причем компания, которая производит чипсы, находится на территории Украины Вот так вот Тимати продал свою задницу братскому народу Это очень старый и ничем не примечательный зашквар. Давайте-ка вспомним что-то посвежее. Меня ждут города и страны, но боль в горле способна сорвать план. Помните этот мотив, да? <смех> Тимати из этой рекламы даже сделал отдельный трек на своем YouTube канале. Тимати, у тебя же много денег, чего же ты так низко упал, рекламируя средства от боли в горле? Я думаю, что Тимати запросил очень огромный гонорар, потому что Тимати задешево не продается. Ну... Но... Рэп стал дорогим. В то время все жестко угорали на эту тему, и было снято очень много пародий. Все восприняли эту рекламу как шутку, с которой весело посмеялись. Слишком вам, пидорасы? Затем Тимати решил сделать коллапс армии России и создал специально для военных шорты, которые он украл на Алиэкспресс. Че ты также он и проебался с наушниками, которые он тоже стырил у наших китайских друзей. И якобы выдал их за свои новую какую-то разработку. Ух, а реклама-то какая, я искал. Крутые наушники, все никак не мог найти. И вот они, Blackstar. Ммм, какой же молодец, Тимати. Но на этом зашквары не заканчиваются. Реклама букмекерки, как в клипах, так и отдельными роликами. Ну и как можно забыть про черный эксклюзив в пятерочке? Черный эксклюзив в пятерочке от Тимати Егора Крида. Вы наверняка видели эту рекламу, стоп пулов уверен. Даже если вы с ней смотрите телик. Где еще в Blackstar был Егор Крид? Это Егор Криииииииии. Золотые были времена. М -м -м. Отдельно на закусочку я оставил... Алиэкспресс. Oh. Богатый тот, кто Я к этой работе отнесся с юмором и не считаю ее каким-то зашкваром, как и большинство людей, посмотревшие этот ролик. Давно у Тимати не было хитов после Тантум Верда. Не пойму, здесь кто пиарится? Алиэкспресс за счет Тимати или Тимати за счет Алиэкспресс? Мне одному кажется, что рекламные клипы Тимати лучше, чем его песни. Пш. Но мне кажется, что Тимати не особо что-то заказывает на Алиэкспресс. Не, ну а что? У него есть свой мерч, своя бургерная, свои наушники, шорты. Зачем ему этот? AliExpress. Работа сама очень крутая, мне понравилась, пересматривал несколько раз. Респект, брат. Тебе. Это даже лучше, чем Тантум ВердеФорда. Но перед тем, как перейти к самому главному зашквару, хотелось бы затронуть зашквары Гуфа. У него их немного, но они значительные. Сначала он сыграл на чувствах своих зрителей и инсценировал свою смерть. На деле это был неплохой пиар-ход привлечения новой аудитории к его творчеству. Но и самый главный, подлый поступок, на который опускаются самые конченые ублюдки, реклама Азина 3 Топора. Держи рука, чтоб я видел. Слава богу, Тимути до такого не докатился. Понимаю букмекерку, но казино, это ну вообще. Поклонники Гуфа не оценили такой поступок. Ты думаешь, что бог тигра, в моих глазах? ты? Ввиду того, что казино не даст никому заработать, оно не будет работать себе в убыток. Нас просто послали всех нахуй. Как показано в рекламе, что каждый заработает кучу денег, так не будет никогда. Казино это заведомо лохотронская тема. В 2019 году, я думаю, уже понятно, что всякие финансовые пирамиды, казино, букмекеры, это все сплошь рядом развод. Они созданы для того, чтобы отбирать деньги у населения. Вообще у каждого должна быть своя голова на плечах. Нужно научиться отличать лохотрон от способа заработка. Сейчас, наверное, должна была быть какая-то рекламная интеграция какого-то сайта по заработку. Но ее нет, не заказали. А я бы и не взялся. Но все эти зашквары меркнут. Херня, в общем. Пред тем, который состоялся 7 сентября. Явно выраженный политический заказ, прикрываясь якобы днем города Москва. Впрочем, ничего нового. Тимати, естественно, отрицает, что это госзаказ. Мол, я это сделал бесплатно в честь дня города. Но аудитория почему-то ему не верит. Стыдно, брат. Стыдно. И хорошо. Уж слишком много политических моментов в клипе. Гуф, в свою очередь, опубликовал на своей странице в Инстаграм видеоответ, видеоизвинение за клип. Он пояснил, что ему сказали, что нужно просто поздравить город. Разу видно, нормальный чел, телек не смотрит, по улицам пешком не ходит. Как можно было, сука, не заметить выборы? На каждом билборде кандидаты, как я не понимаю. Я не удивлюсь, если он не знает, кто мэр Москвы. Также он подчеркнул, что за этот клип он не получил ни копейки и был сильно шокирован реакцией на его премьеру. А, вот это уже интересно. Конечно, он был шокирован. Ты что, забыл, в какой-то стране живешь? Или ты в России вообще не бываешь? Конечно, если бы у Тимати в клипе было бы меньше политических моментов, может быть он зашел бы с более меньшим количеством дизлайков. Ну, дизлайков, мне кажется, было бы все равно больше, чем лайков. Но было бы их не так много. Не полтора миллиона. Я так посмотрел, что в последнее время в клипах Тимати уж слишком много дизлайков, их, бо их больше, чем лайков. Большой успех не является признаком большого ума. И складывается такое ощущение, что Black Star любит черный пиар. Поняли, да? Блэк черный пиар. Я так чувствую, что в скором времени мы увидим новый клип по этой ситуации, где Тимати извинится за него, наверное. Из-за этого инцидента Тимати снова на олимпе хайпа. Черного, правда, но хайпа. А вместе с ним еще и Гуф, которому сказали, что надо просто поздравить город. Никакого политического заказа. Так что, ребята, остается одно. Хэштег Тимати к ответу. И Гуфа тоже к ответу. Пишите эти хэштеги, чтобы Тимати увидел, посмотрел. Конкурс, ребята, 5000 рублей тому, кто угадает, что вот это за машина. Обязательно марка, модель и год. Хм, думали, так все будет просто, марка и модель. Нет, ребятки, еще и угадать надо год. На кону, ребята, 5000 рублей, ребят. Это неплохие деньги, считаю, за то, что просто угадать, какая это машина, марка, модель, год выпуска. По салону понятно, что за машина А вот вы попробуйте догадаться, какой год Так что, ребятки Пишите обязательно в комментариях Какая машина, модель, марка, год И, возможно, вы выиграете 5000 рублей Если угадаете верно В следующем видео я торжественно Поздравлю победителя Так что, ребятки, все в ваших руках 5000 рублей Просто, чтобы угадать марку, модель И год машины Проще некуда вообще Ах вот Забыл, оставляйте обязательно под своим комментарием ссылку на свой ВК, чтобы я мог с вами связаться и лично вам вручить на вебманию, на Яндекс.Деньги, Киви кошелек, куда угодно ваши выигранные 5000 рублей. А пока ставьте лайки, пишите комментарии по этому поводу, что вы о нем думаете, плохо это или хорошо поступил Тимати, продажный он, не продажный. А также обязательно делитесь этим видео с друзьями, потому что не все знают про эту ситуацию. Осведомите их, пожалуйста. Будьте друзьями. До встречи в следующем видео. Алиэкспресс. У! Алиэкспресс. У! Тимати, смотри, что я придумал. Можно разработать свои Blackstar очки. Раз уж вы уже такая тема пошла... Чтобы вы начали создавать свои шортики и наушнички, я предлагаю вам создать свои очки. Вот я создал макет. Тест, стоп, подожди. Ты ж в этой части не участвуешь, да? У тебя задействован человек, которого зовут Пашу. Поэтому отойди от экрана, пожалуйста, темы, и позови Пашу. Пашу, смотри. Короче, я разработал вот такой вот макет очков Black Star. Они, к сожалению, как вы можете видеть, не совсем не них что-то видно, но, но, смотрите, здесь можно сделать сами оправы, эти линзы, а потом вот так, хоп, хоп, а здесь сделать либо пустое место, либо белые обычные прозрачные линзы. И будут очень крутые очки, то есть закрываться они будут тут на магнитах, я уже придумал как, поэтому обязательно пишите мне, я оставлю ссылку в описании на свой профиль ВКонтакте, пишите, я подробно все объясню, и мы вместе разработаем очки от Blackstar. Тимати их отрекламирует, Пашу, как обычно, так что, в принципе, он опять скажет, что я вот искал крутые очки, не смог их найти. Вот такие вот они, я даже сейчас их одену. Вот такие вот, блист... вот, такие вот блестящие... Очки от Black Star могут получиться, ребятки. Очень хорошая тема. Я думаю, вы поднимете много бабла. Вот такие вот очки. Так что, ребята, вот такие вот классные очки. Если они вам понравились, пишите обязательно мне вконтакте. Я вам все подробно о них расскажу, как я их разработал и что, Поэтому пишите. Никакой политики вообще. Ох, вообще никакой политики.